Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Все любят свиную рульку. Даже те, кто ее ни разу не пробовал, смотрят на рульку и сразу так, офигеть, да эти две. Рецептов самых распространенных сотни, не меньше. Тут там и немецкий айсбан, и чешское колено, и литовский кумпис, и кантонский генти. Я хочу предложить вам сегодня свой вариант. Простой, очень простой. Вам понравится. Понадобится... Рулька, имбирь, растительное масло, соевый соус и соль. Это для рульки. А для гарнира я выбрал рис, зеленый горошек, кукурузу и зеленый чеснок для пикантности. Все, поехали. Имбирь чистим. Натираем. Смешиваем с соевым соусом. И процеживаем, лучше несколько раз. Мне, собственно, из замеря только сок и нужен был. Так маринад готов. Приступаем к рульке. Если она у вас была плохо зачищена при покупке, придется потрудиться. Пироманы вперед! Вот теперь все отлично. Выбираем маринад шприц с самой толстой иглой, какой только найдете. В тонкой, боюсь застревать, волотно ошметки имбиря. Вы до конца все-таки не профильтруете его. И теперь играем в доктора. А сейчас рульку надо натереть крупной солью и обильно смазать маслом. Духовку, кстати, уже надо разогреть до 160 градусов. В противень воды, а затем решетку. И в духовку на полтора 2 часа. Чем рулька крупнее, тем больше времени понадобится. Рульку надо оставить в центре по высоте, нагрев верхний и нижний. Ждем! А вот сейчас понадобится вентилятор в духовке, то есть режим конвекции, и верхний гриль. Температура 220. Нам надо шкурку сделать хрустящей. Всего на одну сторону идет от 5 до 15 минут. Зависит от реальной температуры в духовке и от расстояния нагревательной решетки, от решетки гриля до шкурки. Следите, короче. Как только достаточно запузырилось все, переворачиваем другим боком под гриль. Рис у меня уже варится, займусь гарниром. Немного соевого соуса сюда, и чеснок нарезать. Ну, собственно, все. А если вы накидеете или убежденный мясоед, то и гарниры можно не заморачиваться. Теперь слушайте и наслаждайтесь. А какая хрустяшка? М -м, чудо. И вот эту вот хрустяшку внутрь. Обалдеть. натуральный чипс хрустящий с легким ароматом дымка просто класс. Так, а теперь миска вот этого, к примеру как красота. Нет, конечно, вы видите, что мясо получается не такое, как в моем рецепте рульки, когда она варится в пиве. Вот сюда с его поешь, если не забуду. Но, но это быстрее, однозначно. У той рульки нет такой хрустящей шкурки, и та рулька не имеет аромата имбиря. А это имеет. М -м -м. Не знаю почему, но... Прицелание соевым соусом делает мясо слегка сладковатым. И такое получается классное мясо, солоновато-сладковатое и с ароматом меря. Просто класс. Это мясо, конечно, не будет таять во рту, как то, но здесь есть, что пожевать. Оно классное, оно, оно все еще сочное. Слушайте, ну я должен опять этой шкурки. Должен, просто извините. Откусывается прекрасно. Хрустит замечательно. М -м. Сейчас. Еще гарнира. Это риса соево, кукурузно-горохового. Прекрасно. Но без гарнира мяг вкуснее. Так вот, есть одна сложность с пузырением шкурки. Для того, чтобы она вот так вся пузырьками пошла, нужно располагать мясо достаточно близко к грилю на последнем этапе. И а, тут очень важно не сжечь. А, конвекцию я включаю для того, чтобы выровнять немножко вот этот температурный э, режим там и для того, чтобы местами... А то здесь, вот здесь горит, а здесь еще не запузырилось. Но а, располагайте шкурку вот этими местами к грилю на расстоянии... там от гриля до шкурки, 2-3, может быть, ну, 5 сантиметров, где-то так. Ну, по крайней мере, для моей духовки это верно. И поворачивать нужно несколько раз, потому что повернули, начало топиться, начало пузыриться, поворачиваем другим боком. Есть такая сложность, есть небольшой геморрой, но вот эта шкурка хрустящая, вы слышите, она стоит от этого геморроя. И хрустит, и пузырится, и кусается. Классная, классная шкурка. Короче, на мой взгляд, этот рецепт стоит вот этих последних на 15 минут танцев с бумнами для того, чтобы запузырить ее. А так все просто. Обкололи и в духовку. и Прекрасно. Так что готовьте и наслаждайтесь. Напоминаю, промокод Фреска позволит вам сэкономить на вот таких вот классных Самуру Гольф и на других ножах Самура. Пользуйтесь и радуйтесь острым ножам и режьтесь, как я часто это делаю на кухне. Спасибо за компанию. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!